20 июня в инжиниринговом центре Казанского университета состоялось традиционное мероприятие «Ночь науки». Это уникальный и любимый проект Казанского федерального университета для детей и взрослых, который позволяет каждому желающему прикоснуться к науке и узнать для себя что-то новое. Сегодня в центре нашего университета, института проводится мероприятие, которое называется «Ночь науки». Мы будем ребятам рассказывать о том, что такое наука, о том, что это... Замечательное, увлекательное, очень интересное явление наука, которая занимается занимает в нашем институте. С каждым годом мы вот замечаем, что все больше и больше детей приходят, Причем дети приходят не только старшего школьного возраста, начиная с детского сада, мы здесь можем наблюдать. Это ну, уникальная возможность ребятам воочию, практически, руками прикоснуться к науке. Да. Настоящим сюрпризом для гостей стало химическое шоу с интересными опытами, а завершающим экспериментом стал ледяной праздник с сухим льдом. Ну, здесь достаточно разноплановые есть вот эти вот мастер-классы и по физике, и по химии. Да? Там что-то они расплавляли, какую-то пластмассу по информатике. Э дизайн моделирование очень доброжелательные студенты то есть действительно они помогают прям видят когда ребеночек зависает они объясняют что зачем надо делать как это работает тут очень интересно программирование всякие науки химия с электричеством можно работать. Далее все желающие отправились по различным интерактивным точкам. Увлекательная экономика, основы пережливого производства, занимательная гидрогазодинамика и плазма и многие другие. На мероприятии каждый мог открыть для себя много нового, посещая различные мастер-классы. Елизавета Никитина, Универньюз.